Мои хорошие с вами светлана предлагаю полистать первый каталог even посмотреть самые вкусные акции предложения и составить план по сразу на обложке стартует новая линейка у нас с авокадо да, целая серия будет и видел уже у обзора у девчонок что не пахнет она авокадо но пахнет очень приятной парфюмерной композицией. буду ли брать не знаю посмотрю подумаю страничка тоже пахнет как-то парфюмерно не скажу что там авокадо или какими-то фруктиками здоровское предложение по 49 рублей будут у нас крема для рук выбираем из этих пяти. У меня есть вот такой с кокойском. Мне очень он нравится, девчонки. По своим питательным свойствам и по запаху. Возможно, возьму и новиночку крем с авокадо попробовать. Цена, потому что привлекательная очень. Губная помада ультра у нас будет по очень вкусной цене, скажем так, 199 рублей. Люби, любые оттенки помады или кисточку для губ мы тоже можем взять за 199 рублей. У меня есть эта помада и, по-моему, в оттенке да, зимняя роза. Вы знаете, почему-то вот, ну, не тянется к ней рука. Я люблю все-таки более стойкие текстуры. Я поняла, и меня не устраивает совершенно не стойкий продукт, а так она очень красивая, очень симпатичная. Сейчас постараюсь найти, показать вам сводчик. Девчонки, нашла, вот так она выглядит в стике и сама помадка. Вот, так, вот этот оттеночек, да. Вот вот этот оттенок. Немножечко не совпадает в каталоге, она сиреневее что ли, скажем так. Показываю сводчик. Она с блесками, она такая легенькая и полупрозрачная, видите? Вот. Сейчас выключу подсветку при естественном освещении. Вот. Видите, как смотрится? Вот и так она и выглядит на губах. Но это красивое свечение, красивое на самом деле. И, в принципе, если карандашик под нее использовать, то очень даже неплохо. Вот, видите? Вот такой вот оттеночек, довольно натуральный очень симпатичный так поехали дальше что же еще интересного нам приготовил первый каталог я буду брать карандашик однозначно какой-нибудь коричневый может быть и черный 139 рублей шикарная цена либо диамант либо простой еще подумаю вот космический коричневый мне очень нравится оттенок коричневый сахар думаю и изысканный черный. Вот посмотрю, потому что цена классная на самом деле. Помада люкс по хорошей цене будет. Слышала тоже у девочек, что многие этой помадой довольны. И на зиму советуют ее прям, что она супер-супер и действительно люкс. Мой любимый инкадесенс будет по скидочке. Любой аромат из представленных, смотрите, у нас 599 рублей. Я обожаю этот аромат. Снова новой сиреневый, с сиреневой. у нас будет по скидочке 279 рублей. меня сейчас пользуется муж и, в принципе, ему нравится. Но я что могу сказать, что я отметила для себя, я не чувствую от него этот аромат. Значит, он очень быстро выветривается. Поэтому хочу все-таки ему взять что-то получше, что-то поинтереснее. Девчонки, напишите, пожалуйста, какие ароматы вы своим мужчинам покупаете, какие им нравятся. Вот именно стойкие хотелось бы услышать, пожалуйста. Спреи. Так как мне и хвалили, девчонки... Я прям взяла и разочаровалась. У меня, знаете, какой сейчас слива? Здесь нет его, по-моему, да. Слива, который воняет спиртом. И просто там в составе один спирт. И для волос у меня малинка, который вообще просто спирт на первом месте. Представляете? Поэтому я вот даже больше и не хочу даже другие пробовать, хотя вроде слышала, что не у всех такой состав, но экспериментировать желания у меня совершенно нет. Средство для волос от Эван мне не подходит, я уже говорила, поэтому брать не буду. Приз-сюрприз у меня там на 7000 по-моему, всего. Хотя я уже не помню, у нас же суммируется да, за два каталога. Но э, даже вот не знаю, девчонки, хотелось бы, конечно, водичку люкс получить или этот наборчик, наверное. А что еще, вот даже не знаю, мне ничего не нравится. Вот этот набор не хочу из-за того, что здесь у нас грибы эти злосчастные. Я ее не люблю. Я сейчас использую ее как крем для рук на ночь. Но на моем лице она ничего не делает. Может, конечно, каком-то другом и делает. Ароматы эти тоже не хочу. И этот не хочу. В общем, как-то не очень удачные такие наборы, на мой взгляд. Хорошая цена на румяна шарики У меня есть... Вот такой оттеночек, где все три вида шариков перемешаны. Он у нас, получается, называется розовый румянец. Да? Классный, мне нравится. Они не сильно пигментированы, вы знаете. И иногда даже я беру вот эти шарики, каждый по одному раскрашиваю в баночку, чтобы был по цвет. Но это кому как нравится. Кто любит деликатное сияние, можно, в принципе, приобрести 309 рублей. Это хорошая цена. Карандашик, точнее жидкие тени, хайлайтер для глаз девчонки, которых многих заинтересовали, они не по скидке, но было много вопросов по оттенкам и э, карандаш для макияжа волшебный мерцание тоже было много. У меня есть вот такой молочное дрожже. и сейчас я вам покажу. Мне кажется, что карандаш вот такого цвета от молочного дрожжей, потому что он действительно сиреневый. Он кажется таким золотистым, но там есть сиреневый потон смотрите карандаш фокус вот видите как он выглядит вот так сиреневые нотки здесь есть их можно увидеть при мерцании это кремовая текстура девчонки то есть она крайне нестойкая да вот все Видите, блестки, блестки остались, и все. Это кремовая текстура. Нужно чем-то закреплять. А сами тени безумно стойкие. Безумно стойкие и очень красивые. Спрашивали у меня серебристые они ли действительно молочные дрожжи с бежевым подтоном, да. Они с бежевым подтоном. Видите, девчонки? Смотрите сводчик. Тут действительно не серебристый, да, не белый, а бежевый подтон. Очень красивый. Такой, да, кофе с молоком. Вот. Безумно красивый оттенок. На глазах смотрится очень выигрышно. Можно наслаивать, можно поиграться с оттенком, можно тушевать, но на веках они остаются просто намертво на сутки. Точно я проверяла. Вот видите, здесь как-то я немножко растушевала, а вот тут уже такое плотное нанесение. Честно говоря, плотное мне не сильно нравится, такое белесое. А вот если немножечко вот так подразмазать, то отлично просто смотрится шикарный цвет и стойкость потрясающая сейчас они застынут и мы с вами проверим значит это у нас было молочная дрожжа вот эти вот но ну, в принципе совпадение с каталогом ну как сказать похоже немного похоже но есть и разница так поехали ну, дальше мальчики color trend будут по вкусной тоже цене 89 рублей а, и я их обожаю девчонки у меня есть какой-то красненький по-моему, сладкий попкорн или клубника, наверное, и есть кокос. кокос отдала дочь. Они невероятные. Я не пробовала еще такого бальзама, который так бы хорошо питал губы. То есть я люблю матовые помады, часто у меня губы бывают подсушенные. Поскрабировала, нанесла вот этот бальзам и вообще сказка. Просто я их обожаю и буду брать. Они пока лучшие. Ну и, собственно, тот раздел, ради которого мы все ждали первый каталог, это маски. Девчонки, у меня позаканчивались все маски. Я так жду заказ, просто с нетерпением, когда смогу заказать и получить. Здесь у нас глубокое очищение маска-пленка для лица очищающие я кстати не пробовала девчонки кто пробовал напишите и natural питательная маска с виноградиком по моему она у нас да зель азия с оливой зеленая олива по 79 рублей да вот эти маски бывают по 59 можно взять дешевле они в фокусе я видела их из этой же серии желтенькая у меня была вот на эту кстати слышала хорошие отзывы буду брать дальше волшебные грибы никому не советую мне не подходит но это не значит что не подойдет вам как бы все нужно пробовать на моем лице ничего не делает вот такую хочу обязательно для волос э, арктическая брусника слышала на нее тоже море положительных отзывов так маска пленка для лица с алой огурцом не пробовала девчонки напишите пожалуйста вот такая вот у меня есть не очень хочется ее повторять она вроде как интересная и кожа после нее упругая то есть она тургор каким-то образом повышает но как бы чудес никаких нет, а смывать ее тяжело. Там настолько плотная гелевая текстура, что, блин, ну измучишься. Но вообще она прикольная такая вот. Прям такая кожа после нее упруга-упруга. А вот эту маску для лица с экстрактом черной икры, маску-пленку обожаю, буду брать однозначно. Она у меня была. Она понравилась мне пока из масок Planet SPAP по эффекту больше всего. Слегка подтягивает совал лица. Лицо такое красивое, напитанное, выровненное, нравится. Про вот эти одноразовые маски не знаю. Девчонки, буду брать, не буду, потому что за один раз платить такие деньги не очень хочется, когда можно почти за таких же взять маску в тубе. Так, вот эта маска для лица не пробовала, девчонки, если пробовали, напишите. Вот эту маску-пленку тоже не пробовала, но хочу, потому что люблю маски-пленки. Так, на инью такие отзывы неоднозначны. Мне безумно хотелось попробовать их золотую масочку, вот эту. А, но а, девочки пишут, что она, что планет спа золотая с окрой, ничем не уступает этой, что нет каких-то чудес. Кто пробовал, девчонки, вот эти маски тоже, пожалуйста, напишите как они вам а, вот такая масочка заряд энергии от New Splash у меня есть сейчас я ей пользуюсь и она мне нравится поры мои не забивает я наношу ее как тоник похлопывающими движениями ну не похлопающими вдавливающими на кожу после интенсивного очищения до да? поверх нее можно еще нанести свой ходовый крем а можно не наносить она дарит лицу сияние слегка лицо подтягивает выравнивает тон сияние не жирное знаете такое а вот именно сияющий легкий красивый эффект Поэтому мне маска вот эта нравится, и, в принципе, могу ее посоветовать к приобретению за такие деньги. Она их полностью оправдывает. Так, здесь очищающая маска с минералами «Мертвого моря». Она у меня была, не зашла, девчонки, потому что, ну, чудес не видела, чтобы она как-то вычищала мои поры, я тоже не заметила есть продукты гораздо круче. Так, хочу попробовать вот такую масочку для глубокого очищения против черных точек. А, слышала, девочки, рекомендуют. Питательная маска для лица с маслом африканского дерева, непревзойденное питание. Не пробовала, но мне нужна питательная маска. Они у меня закончились, так что буду брать. Прям будет заказ одни маски-маски, девчонки. Вот эту маску Ночную добиваю, добиваю на зону шеи и декольте, а, так как она забивала мне поры, у меня начали появляться прыщи, у меня, у которой даже а, в переходном возрасте, в подростковом, прыщей не было. Поэтому нет, еще раз нет, никогда больше не повторю эту покупку, чудес на моем лице она никаких не делала, наносила на ночь. По всем правилам, да, пузырьки там эти лопаются на коже, приятненько, здорово, но она вообще не оправдывает своих денег, на моем лице не делает она ничего. Возможно, для возрастной сухой кожи, да, у которой уже есть морщины выраженные, она как-то себя и проявляет. У меня нет, я никогда больше ее не возьму. Здесь тоже много интересных продуктов. Слышала хорошие отзывы на маску антиоксидантную, да, очищающую. И вот как раз дождалась на нее скидку. Девчонки многие мне рекомендовали. Хочу попробовать обязательно. Тенизирующую маску буду брать однозначно. У меня на утренний уход масочки тоже все заканчивались. Хочу что-то такое охлаждающее, да, чтобы бодрящее. По утрам буду брать эту по-любому. Вот эту тоже не пробовала с белым чаем. Не знаю даже о чем ровный тон. Интересно тоже вот салонки, а вроде как и по не линеечка, да, но может быть есть смысл попробовать, девчонки, кто ровный тон пробовал, напишите, как вам эта маска. Ну и все, дальше у нас пошли кремушки, уже кремушки, наши вкусные цены на масочки закончились. А, появляется у нас, не появляется уже на прошлом, да, каталоге появилось два средства для снятия с двух фаска Но я не очень люблю такие продукты, мне вполне нравится обычная мицеллярочка, вот это очищение, она классная, пенка потрясающая. Люблю. У меня осталось где-то одна треть. Буду брать еще однозначно. Малышки нам за 100 рублей предлагают. По вкусной цене крема питательные, да? Антивозрастные, ночной и дневной. Так, вот еще масочки. Тоже хотела попробовать, девчонки, вот эту вот черную маску для лица. Может быть, и скрабик из этой линейки. Интересно даже. Это маска у нас вообще? Да, эта маска удаляет жирный блеск с экстрактом эвкалипта сокращение поры блеска хочу хочу попробовать вот эти средства мне тоже как нельзя лучше потому что у меня расширенные поры в прошлом каталоге хотела взять по хорошей цене вот эти джинсы но там были перепутаны коды с девочкой вконтакте в одной группе обсуждали этот вопрос никто нам так и не ответил какие приходят и по факту уже девчонки которые заказывали вот такие получили вот такие ну, как бы разница существенная вот смотрела отзывы вроде джинсы неплохие но были перепутаны коды побоялась заказывать была скидка 40 процентов как бы хорошая скидка Теперь не знаю даже, брать или не брать. Вдруг тут тоже перепутано. Раздел сейл. Мне всегда очень нравится в не Здесь столько много страниц и, может быть, из всего ассортимента товаров только два или три действительно по хорошей скидке. Да? А, вот эта масочка, слышала, девчонки хвалят. Непревзойденное питание для волос. Может быть, возьму, попробую. Тоже мне интересно. Масок для волос много не бывает. Краска для волос будет по 299 рублей. Мне краску очень понравилась. Я либо в Фаберлике протестирую салон Kia в следующий раз, либо возьму какой-нибудь оттеночек мне хочется немного посветлить. ну вот нету здесь таких оттенков которые я хочу до да? красный дерево светло-коричневый золотистый я хотела что-то типа карамельного цвета ну не знаю посмотрим посмотрю еще оттеночки повнимательнее присмотрюсь а вообще краска классно вы сами видели эффект на моих волосах они здорово сияют Ой, вот этот малиной гибискус, девчонки, не берите ни за что, это спирт. В составе на первом месте спирт. В инстаграме в своем я уже писала об этом, пост целый состав, там подробно. Если не подписаны, проходите, ссылочка всегда под видео, я там тестирую продукт, каждый по отдельности. Так что не берите. Говорят, что вроде вот эти два, там не на первом месте спирт. Если вообще, я точно не знаю. Но вот этот, это просто ужас. Ужас ужасный. Ужас. Вот прям можно, мне кажется, на улицу выйти к мусорке, к бомжам и дать им выпить вот этого напитка. И они будут очень-очень счастливы такому крепкому коктейлю. Так, ну что у нас тут еще интересного в конце? Наборчики вот такие вот. Incadensens, мой любимый, Little Black Dress. Может быть, возьму Incadensens, кстати, вот в этом формате, да, там бальзам для рук у нас и малышка 9 миллилитров с шариком. Так, гели для душа по 79 рублей. Дейзики шариковые, интимки мне не подходят, аллергия была от оранжевой. А, вот такая вот тушь, удлиняющая для ресницы XXL за 149 рублей. Нам предлагают компания Кисточка интересная. Смотрите, мне кажется, многим такие нравятся кисти. Подождем, отзыв я вообще ну, не люблю. У меня силиконовые кисти в приоритете, да. Губная помада Леди, карандашик ультра губной, да. Тоже по хорошей цене. И в конце, в самом, у нас в объеме 400 мл мицеллярка True нутроэффект, классная мицеллярка, люблю ее и обязательно буду брать освежающий мицеллярный скраб для лица я его тоже обожаю, просто девчонки, здесь 150 мл у меня он всегда стоял, сейчас кончился на утреннее применение, он здорово освежает, лицо пробуждает потрясающая вещь а, гель не пробовала а мицеллярная водичка тоже у меня такая закончилась. Она действительно классная. Она слегка, если переборщить, на ватный диск может пощипывать глазки. Но э, никакого дискомфорта абсолютно не доставляя лично мне. Я ее люблю. И стойкий макияж она мне тоже снимала. Так что вот такой вот обзорчик у нас сегодня с вами, девочки, получился. Девчонки, смотрите, не показала вам, насколько они стойкие. Вот ничем их не сотрешь. Ничем. Вот они как сидят на месте, да? Так они и сидят. Красота. Кому было полезно это видео или понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Напишите, пожалуйста, какие маски вы будете брать, потому что думаю, что многие этот каталог ждут именно из-за масок. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!